Учиться приглашать – это одно, а вот сделать так, чтобы они пришли на встречу, на консультацию, на созвон – это другое. Многие из вас, возможно, уже приглашали своих потенциальных клиентов, кандидатов, вы должны были встретиться, созвониться, уже вроде бы все намечено, на мази, как говорится. Но приходит мне момент, когда нужно созвониться, либо же встретиться. И человек не приходит, он даже вас не предупреждает, что его не будет. Он тупо забил на то, что у вас встреча. То есть, ну, такое, знаете, проявление неуважения. И вот когда я этот бизнес де делал в онлайне, ой, в офлайне на земле, это я очень часто встречался, когда у меня была такая активная фаза построения бизнеса в свои такие ранние годы индустрии всего маркетинга, когда я проводил еще встречи в кафе, были такие моменты, что я сидел в кафе, у меня было по 5-6 встреч, и было так, что первая-вторая встреча проходит, третья-четвертая встреча срывается, и ты сидишь 2 часа, пьешь капучинку за свои деньги и ждешь, пока придет пятая-шестая встреча. И ты уже в такой эмоциональной подавленности, прям выгораешь, да, то есть и прям ну, через жопу проходит последняя встреча, то есть можно было бы их самому отменять. Хорошо, и то же самое и в онлайне, когда вы строите в онлайне, у меня часто такое было, что вот консультации вы назначаете, куча консультации, вы должны созвониться, и дай бог, да, то есть слава богу, что есть такие люди, что хотя бы через за полчаса, за час, они говорят, что вот дела там, поменялись приоритеты, не могу созвониться, либо мне это не надо, но есть такие даже, которые в онлайне не соизволяют, думают, что... Это какой-то детский сад, ясельная группа. И таким образом даже не оповещают. Поэтому научиться приглашать – это одно, а вот сделать так, чтобы они пришли навстречу – это другое.